Ты только представь себе, прошло всего каких-то 6 лет с момента выпуска одного из самых удачных смартфонов в истории компании Apple, iPhone 7. Да ладно, да ладно! У меня был, да почему был и сейчас есть iPhone 7 Plus в белом цвете, или как это сегодня стало модно говорить серебристым или Оу, Silver. Устройством вполне можно было бы пользоваться дальше, но, увы и не поддерживает больше телефон iOS а 16. Стоит ли в таком случае пользоваться айфончиком дальше, или пора его отправить на помойку. Сейчас разберемся в этом вопросе вместе, а пока заваривайте чай и кофе, возьмите что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Артем, и вы на в волне канала Apple Finder. Поехали! Можно бесконечно долго говорить о том, что для своего времени iPhone 7 стал прорывным смартфоном с космически новым дизайном, всевозможными функциями и плюшками по типу пыли двойной камеры у старшей модели, отсутствие разъема Jack 3.5 для наушников и так далее и тому подобное. Но давайте честно, все это уже давным-давно было в других смартфонах на Android. Вспомнить хотя бы тот же Samsung Galaxy 7, у которого уже даже зарядка беспроводная была, и разъем для наушников, кстати, тоже. Безусловно, в рамках линейки телефонов от Apple семерка была потрясной, ее хотели тогда абсолютно все, даже те, кто делал вид, что новый iPhone не такой уж и новый, и вообще, моя кнопочная звонилка ну куда лучше. Да уж, помните те славные времена, когда на канале выходили ролики о том, какие AirPods лучше, с лайтнингом или стандартные для разъема 3.5. Ладно, это все лирика, если говорить о производительности iPhone 7, он же iPhone 7 Plus, то на iOS 15.6 телефон работает вполне бодро, но не столь активно, как на iOS 14. Оно и понятно. Во-первых, вступает в силу законы маркетинга о постепенном замедлении устаревающих устройств компании, а во-вторых, с технической точки зрения, процессор Apple A10 Fusion уже изрядно подустал. Но все это не означает, что теперь всем семеркам благополучно открыт путь на свалку. Пользователи iPhone 7 совершенно ничего не теряют от отсутствия iOS 16 на своих гаджетах. С одной стороны, в системе присутствует множество элементов кастома экрана блокировки, которые хочется попробовать, но с другой, это все не так сильно нужно при повседневном использовании, как кажется, но не будете вы каждый день сидеть и постоянно менять экран блокировки, а то получается это уже настоящий технофетиш какой-то. Гипотетически, даже если Apple и дала бы возможность обновить семерки до iOS 16, большая часть функций, как отображение погоды на локскрине, была бы попросту недоступна. Еще раз, отсутствие новейшей версии ПО не означает невозможность пользоваться устройством дальше. iOS 15 – вполне годная и стабильная операционная система. Даже не сомневаюсь, что к моменту релиза новой версии, ряд пользователей пользователей принципиально останется на iOS 15 в силу специфичности 16-й версии прошивки. Итак, стоит ли пользоваться iPhone 7, если на него нельзя установить iOS 16? Ответ очевиден, безусловно, да. Телефон вполне прослужит вам веру и правду еще полтора-два года, это точно. Тем более устройство можно найти множество применений. Например, использовать его в качестве второго рабочего телефона в паре с каким-нибудь основным. Тем более, цена на семерке, особенно на рефабрежд версии приятно удивляет. 9000 рублей за комплектацию на 32 гигабайта. Пишите в комментариях, был ли у вас в использовании iPhone 7 или iPhone 7 Plus и пользуетесь ли вы своим устройством сейчас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому и другим видео и делиться нашим контентом со своими друзьями. Благодарю за просмотр и до встречи в следующих выпусках. Пока!